Привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. По, по совету подписчика убрал я здесь заслонку. Вот здесь была заслоночка. Убрал ее, трапочка накрыл, брусочком проложил. Меньше пылит однозначно. Та же. Друзья, что мы здесь мелим? Как вы видите, этот кака 92 который я куплял в городе Бабруске. Все-таки идет он у меня для синей один, наверное, к То есть еще у меня два мешка зерна было. Зерна семейства. Видите, какой красивый. И сейчас начал добавлять вот, такую, вот такой комбикорм. Резкость. Так, вот здесь еще остатки зерна уже. Это уже почти два мешка я смолотил. Это какой был у нас комбикорм для кроликов. Раменский. Переходим назад на Раменский. Блин, епара, с чего начинали, того начинали. То к тому пришли. Вот этот мешок злочастный, злополучный. Вот он. Почему так? У меня падешь, пошел падешь. Ну, смотрите, во-первых, вот так. Там, где я насыпал, всего лишь там по ведерку, в каждую кормушку, посмотрите. И здесь сидит не маленький, здесь сидит крыльчиха, и здесь сидят мельшие, смотрите. засран с нелкостным, да? Друзья, не знаю, жаловались ли вы. Ну, здесь мамки все хорошо вроде бы. И вот здесь еще одна мамка. Видите, как? Это я не рассыпал. Это, блин, вот так. Кормушек хватает на 2-3 дня. Поэтому они дошли до того комбикорма. И все. Видите? Вот, вот. Весь покупной комбикорм. Вопрос. Стоит ли такой покупать? Ну, что, заяц? Заяц. Вас хотели отравить, заяц, Да. Так, дальше. Сегодня был я в РУВД местным клиническим, написал заявление. Это, казалось, это будет административка, какой-то там 9.12 или 9.20. Кому интересно, зайдите в Получается, что <coughs> если у этого человека есть лицензия на производство комбикорма, единственное, что он может поплатиться, за то, что он использовал лыбу другого предприятия. Вот этого, витебского. Видебские кхп грубо говоря вот за то что он использовали вот эти бирки он получит там ну, до 10 базовых вроде бы так я уже не стал слушать этого опера потому что они по подведомости передавали все равно передали, передали уже в город Бабруск. потому что это в городе бобруске произошло как всегда про было рвд ну правда быстренько полчаса и всего вроде бы быстро все равно это геморрой, честно. Так что, если, как один человек не пишет, не знаете, откуда он провезен комбикорм, не знаете точного производства, лучше не покупайте. Ну, вопрос, а где мы будем застрахованы и как мы застрахованы, что вот это производство, которое мы знаем, кто-то не подделал, да? Ну, тогда третье. Э, как так говорят, волков боятся в лес не ходить. Поэтому все равно мы будем покупать, все равно мы будем расковать, при этом будут у нас потери. С этого гнезда у меня один кратенок уже упал. Пал. так здесь вздутие он вздутие видите напыжился все перекушал вопрос доказать то что именно от этого корма это очень сложно эксперт нужно ведь ой как мне наговорили честно так ой. так где-то еще мне было вздутие заливы все мне молочные кислоты вроде бы вроде бы живут еще Где-то у меня. А, вот здесь вот. посмотрите какой. Ну, вроде это отходит. Вот этот беленький. Вроде бы отходит, начинает кушать. Вроде ты все хорошо. но а так очень сильно беспокоился. Тут у меня такие вот рыжики, да, бругунцы стали еще мой пузики такие. И вот этот крольчонок, зайчонок, девочка. Между прочим, уже такая была очень вяленькая было очень беспокойно за нее ну молочная кислота один кубик 80 процентный на литр воды на пол литра воды со шприца 5 всем позаливал вроде бы все окей но не все а еще вот здесь вот он друзья вот он крайний и одного не спас умер уже вот он крайний сидит так что все это, весь этот комбикорм, который у меня был остатки, перемолю, отдам свиням. Свинки тоже кушать хотят. Надеюсь, свиньи, блин, свиней не потравлю. Ну, свиней немножко покрепче желудок, так что они, думаю, выдержат. Ну, а к нерадивым продавцам я говорю, может он и качественный был комбикорм. Может. Хотя что-то мне не пошел. Может не пошел, потому что немножко больше да, в кормушку насыпал. Хотя сюда стабильно нас посыпал по своей баночке. Не знаю. Ну, видите, перекушали. Или он от такой, такой супер качественный, что у меня кроликов 5 штук вздулось, Из них один умер. Не знаю. Ну, молчать, конечно же, нельзя. Терпеть тоже нельзя. Это издевательство. И подстава. но у нас еще один был тут мешок. Так что вот это тоже будем сейчас мы домалывать Идет, честно говоря, плоховато в мельнице э -э Убрал даже задвижку эту Но гранула... Тут такое чувство, что четверочка стабильна Гранула крупная и плоховато проваливается Вот так Сейчас будем покажем свинтусов У нас все, видите, еще снег Тут клетки практически допилил М -м -м, Грязь, лякать Это вот, знаете Кошмар просто Вот осталось Две клеточки у нас, уна дуа две клеточки, это вот была третья, это что, между прочим, вот эти первые мои клетки, которым уже три года, вот так, одной, второй, если кто помнит, если кто пользуется уличными, делал такие задвижки, для того, чтобы мамки, когда окатятся в зимний период времени, сюда соломы запихнул, после округа закрыл, и все, ну, было так, было так, друзья, сходим сейчас к поросятам кто у меня там остался последний магикан включим пускай работает пока остались вот здесь два бубручанина две девочки попытаемся на развод не знаю что получится и вот здесь у меня вот такие хомяки вот так же две девочки и мальчик Одна маленькая, вторая покрупнее. Но... Что Водички подлеют. Сейчас подле водички. Кормлю сухим, сверху воду. Для этого молим. Сейчас воду принесу. Здесь сейчас э, разводим, будем белить. Как вы знаете, 31 марта был убой. Здесь и здесь. Сейчас все это побелим. Ну и наведем порядок. Больничный мне уже закрыли, друзья. Сказали, выздоровел. Курс антибиотиков пропил. Там еще какую-то гадость пропил. Там еще какую-то гадость тоже пропил. Сказали, иди на работу. Так что завтра буду уходить на работу. Все, хватит болеть. Слышно, как под идет. Крупная гранула. И плохо идет Ну, я из-за того, что вот здесь только нагребли блин, Понимаете вот, Ну, здесь уже 3-4 литра стабильно А комбикорма лежит на земле Будем кормить дальше Раменским Потому что ЭКРовский К сожалению, пока Он намного-намного дороже Даже не полнорационный Все, друзья, всем счастливо Всем спасибо за просмотр Оценивайте данный ролик Он просто о жизни Ничего лишнего говорится. Всем пока. А, ждем поилок. Нам брещанин из Бреста подписчик выслал под этот кабель, шланг, вот такие они Сегодня я даже выслал фотографию о том, что он выслал. Молодец мужик. Мы, конечно, отблагодарим его по совести, по-человечески. Всем пока.